привет в этом видео я расскажу как сделать простой самодельный мощный низколомный резистор нередко возникает потребность в таких мощных низколомных резисторах. у меня сейчас в руках два таких заводских резистора один вот этот времен ссср керамический и вот такой керамический уже современного типа стоят они недешево но проблема даже не в их стоимости а в дефиците их номинала. Довольно сложно найти такой мощный резистор нужного номинала. Но зато очень просто его изготовить самому. Итак, приступим. Итак, сейчас я продемонстрирую два способа, как его изготовить. Ну, для начала первый способ, классический способ старый. Для этого нам понадобится мультиметр, кусачки, нехромовая проволока, паяльник и активный флюс. В данном случае у меня вот такой, при помощи которого можно паять нехром. Используем резистор более высокого номинала. Недостаток данного способа заключается в том, что нам придется подбирать сопротивление, исходя из сопротивления выбранного нами резистора. То есть в данном случае это резистор 560 Ом. Для этого мы подматываем нейхромовую проволоку к одной ножке резистора и затем приложив определенный кусочек проволоки прикладываем другой конец проволоки другой ножки резистора и замеряем сопротивление вот как мы видим один он у нас получилось чтобы сопротивление увеличить соответственно добавляем больше проволоки таким же образом прикладываем к ножке и меряем сопротивление вот уже примерно 1.3, 1.4 Она. И таким образом подгоняем нужное сопротивление. После того как мы это сделали, откусываем проволоку в нужном месте, обматываем ее вокруг резистора и подсоединяем ко второй ножке резистора. Далее при помощи этого активного флюса смачиваем места будущей пайки. Ну и запаиваем. Запаяли. Все резистор у нас готов при большой нагрузке и нагреве проволоки у нас отводится тепло и здесь надежное соединение и пайка не даст проволоки открутиться или отпаяться так для второго способа придуманного мной нам не потребуется ни флюс ни паяльник потребуется только проволока вот такая колодочка керамическая ну, найдете меньше значит меньше это не совсем важно в данном способе все гораздо проще мы отмеряем при помощи мультиметра нужное нам сопротивление то есть длину проволоки вставляем ее вот таким образом в нашу колодку Ну а с другой стороны мы подводим провода все элементарно просто и мощный резистор у нас готов Оценяем мультиметр к одному концу проволоки вторым свободным щупом мы ведем по проволоке и ищем необходимый нам номинал резистора вот видите, в этом месте один Ом у нас, соответственно меньше сопротивление уменьшает. То есть вот здесь один Ом примерно откусываем, вставляем этот кусочек в нашу колодочку, зажимаем клемой, ну и соответственно второй конец. Все, резистор у нас готов. Можно его как-нибудь вот так согнуть, чтобы он был более компактным. Пробуем сопротивление, вот один Ом. Очень простой и доступный способ. Сюда мы подводим провода. Для того, чтобы повысить мощность резистора, мы, соответственно, выбираем проволоку более толстого сечения, ну и, соответственно, увеличиваем ее длину. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!